Всем привет, если вы смотрите это видео Значит этим ранним морозным утром ваш лучший друг предал вас И вы оказались в тяжелой ситуации Ваш любимый Peugeot отказался заводиться И у вас стала острая необходимость зарядить аккумулятор Конечно, следовало подумать об этом заранее, еще до наступления холодов Но открыв капот, многие сталкиваются с такой картиной Инженеры Peugeot обложили аккумулятор Разными проводами, пластиком, что только одну плюсовую клемму видно. Конечно, можно быстренько прикурить от другого аккумулятора и поехать делать свои дела. Но дух мертвого аккумулятора будет преследовать вас. Не сегодня, так завтра вы снова попадете в неприятную ситуацию, не сможете его завести. Поэтому сейчас давайте снимем аккумулятор и зарядим его. Заряжать на морозе не стоит, потому что все химические реакции замедлены и полностью зарядить у вас не удастся. Недельку-другую еще протянете, а потом опять начнется такая же катавасия. Поэтому сейчас снимаем. На самом деле это не так долго, как кажется. Давайте начнем. Понадобится ключ на 10 и отвертка плоская. Сначала снимаем накладку. Потом можно перейти к впуску. Откручиваем хомут. Чтобы хомуты не закусывал, я обычно их. Брызгаю какой-нибудь смазкой, типа воды или силиконовый перед снятием и затягиванием. Вот здесь внизу под глушителем впуска есть кнопочка. Вот она. На нее надо надавить, чтобы выдернуть впуск наверх. дальше отстегиваем хомутики и вынимаем провода из них отключаем клемму снимаем ее эта панель с предохранителями снимается отдельно вот защелка поднимаем ее вверх Но для этого надо отстегнуть вот эту защелку панель можно сдвинуть вбок крышка снимается нажатием на этот прилив и на этот одновременно теперь можно убрать провода вбок Бокс для аккумулятора просто сдергивается. С вот основные два крепления и вот защелки. Дальше ключом на 10 откручиваем основное крепление аккумулятора силовое и потом отсоединяем вот эту клемму. После чего можно аккумулятор полностью снять и зарядить. Непосредственно о том, как зарядить аккумулятор, вы можете прочитать на моем сайте, я сделаю ссылку под видео, там очень интересная и хорошая статья, обязательно прочитайте, потому что если вы плохо заряете аккумулятор, придется снова его перезаряжать, а это опять придется все разбирать, мучиться, тратить время и возможно так же как и я что-нибудь, какой-нибудь клипше и сломаете. Собираем в обратной последовательности. Накидываем клемму плюсовую. После того, как зарядить аккумулятор, не забудьте клеймы почистить с обоих сторон. Возвращаем провода в их исходные места. Закрываем крышку. И возвращаем впуск на место. основное его крепление немножко я надломил. И затягиваем хомут. Остается вот эта маленькая пластмасска. Хитрость её в том, что она вот эта часть разрезная, и она вставляется в разрез. А эта часть вставляется вот, видно в паз. До щелчка. Все готово. Здесь готово, но остается еще настроить время на бортовом компьютере. После снятия аккумулятора скидывается время. Его придется настроить. Входим в меню. Персональные настройки. Как ни странно, конфигурация дисплея. Установка даты и времени. Заходим в день кнопочкой ОК и поднимаем показания до нужной даты. Нажимаем ОК. Перескакивает на месяц, январь, снова ОК. Когда заморгает. Когда выделится кнопочка ОК, надо нажать ОК, иначе настройки не сохранятся. Все готово.